Русский язык остается один из наиболее популярных языков в Литве, несмотря на многолетнюю русофобскую политику руководства республики. Почему молодежь предпочитает учить именно его, объяснили педагоги и работодатели. За последние три десятилетия доля этнических русских среди жителей Литвы сократилась с 344,5 тысяч человек до 139,5 тысяч. Это всего около 5% всего населения республики. Тем не менее, большинство школьников и студентов предпочитают сдавать экзамен по русскому языку, нежели по какому-либо другому, пишет Балт News. В Литве осталось всего 30 школ, где преподавание ведется на русском языке. Но и в литовских учебных заведениях он тоже сохранил привлекательность, учащиеся часто выбирают его как второй иностранный. По данным Национального экзаменационного центра, большинство молодых людей хотят сдавать экзамен именно по этому предмету. Педагоги связывают его популярность с рекомендациями родителей, которые могут помочь в изучении, и советуют детям такой выбор. Русский язык выбирает большая часть учеников. Во время путешествий дети на своем опыте почувствовали, как он важен при коммуникации. На рынке труда русский язык, второй после английского, объяснила директор одной из гимназий в Утене. В крупнейших городах Литвы работодатели отдадут предпочтение тем, кто говорит на русском, несмотря на недовольство политического истеблишмента. На порталах, где публикуют вакансии, русский язык удерживает второе место, сильно опережая немецкий и все остальные. Новый ректор Вильнюсского государственного университета профессор Ремвидас Петраускас открыто призвал молодежь учить именно русский язык в качестве иностранного, назвав его самым полезным с прагматической точки зрения. А экономист Джигимонтос Маурецас прогнозировал, что в ближайшие годы значение этого языка на трудовом рынке Прибалтики будет только расти.